Chasing whatever kills For so long I forgot how it feels In the dark of night Tabletops counting eyes In the early hours Stone cold inside Banging drops, dancers Never needing answers Всем привет, ребята! Всем доброго времени суток. С вами я, Чипс, и сегодня у нас обзор вот на такие вот Меркуриал от Nike. Вот такие вот найки я приобрел э, еще в том году. Я их не э, надевал, потому что я их не мог никак разносить. Uh, я их трудно разнашивал, мне натирало вот в этой области все время. И они мне были маленькие, хотя я брал свой размер. Это, я хочу вам сказать, 44,5, это на русском, а на европейском получается это 9,5. То есть немало. У меня вот адидасовские, они 44 размера, они мне большие. Это, кстати, размеры у них отличаются. Uh, брал я полупрофессиональную модель. Вот они полупрофессиональные Шипы для искусственного поля у меня здесь И давайте перейдем сразу к плюсам и минусам Первое начнем, это конечно же плюсы Так как это больше мой размер, я их уже разносил я, У меня нога чувствует в них хорошо Удары плотно прикладываешь к ним Дриблинг в них тоже хороший Сцепление с полем тоже хорошо Если на искусственном поле, отлично Прям вообще идеально то есть э, никаких скольжений нет на них. Ну, хотя был случай, но я просто там высоко тогда подпрыгнул и, и, и рада ногу замахнул. За этого я упал. так сцепление очень у Еще один плюс это расцветка. Расцветка просто божественная. Как же она мне нравится! Это розовый с белым. Просто шик. Я сразу хочу сказать. Я их покупал, э, когда еще Неймар был в Барселоне. Я тогда вот прям хотел быть кинтером, футболистом, как Неймар. И увидел, что он вышел в таких на поле, только у него были без носочков вот, примерно вот такие вот. И я, блин, как их увидел, я сразу такой: Все, я их точно беру, и я вот как раз носочком взял, потому что мне сказали, что и разнашиваться будет легко носочком и ла ла ла ла ла ага конечно вот они мне лежали никак не мог я их разносить в итоге у меня отец примерил их, тогда они немного расширились и вот сейчас они как раз мне отлично потом еще плюс это у них э, не знаю как эта штука называется но у них как бы как вот здесь вот скажу поближе. у них короче вот здесь вот такие вот как э, не знаю Пупырышки, то есть, и из-за этого, мне кажется, чувствительность мяча становится лучше. Это, конечно же, к плюсу. Минус, если честно, есть. Он такой слишком весом. Так как это полупрофессиональная модель, как я знаю, профессионально она отличается от полупрофессиональной тем этим носком. Этот носок не полностью идет, как бы в вудсу, его, то есть, пришивают. Прошили этот носок и пустили вниз. И там тоже прошивает. Это минус. Потому что вот в этой области не до сих пор натирает, когда, например, если вот долго бегать на поле, вот целый матч, то это невыносимо, сразу натираются мозоли, ноги сильно болят, именно вот в этом месте. Это самый такой минус вот именно этих бутов. Самый. Еще, конечно же, минус. Окраска. Если вы играете на искусственном поле и не искусственном натуральном поле, они у вас начинают быстро, так сказать, засираться. А если засирается, надо чистить. очистить иногда бывает в падлу. И ты приходишь иногда на тренировку, они у тебя все грязные. Это, конечно же, круто. Так они мне прям нравятся. Но вот это вот, это просто вот убивает. Поэтому я и записывал больше видео. В, в заключение хочется сказать то, что модель прикольная. Она и правда вот эти вот Меркурилы прикольные, на них очень много расцвета, они, они, столько их разных бывает, там и розовые, и черные, и белые у Клееро есть. Там много всяких, но именно вот это мне больше понравилось по, расцвет, по расцветке, и вот эти вот пупырышки, они прям вот контроль меча прям вообще улучшают на ура. Вот эти вот пупырышки. Если кто-нибудь знает, как эта технология называется, напишите, пожалуйста. Либо я, может, узнаю, вам снизу Деньги здесь сделаю Советую брать хотя бы 1.05 размера больше вот, как, вот у меня вот 44, я вот решил взять 44,5 Но потом оказывается то, что у Nike, у Adidas э, Немного размера отличаются из-за этого получилось то, что... Фига, короче, получилось. И еще, конечно же, прислушивайтесь к консультантам. Вот мне, конечно, минус попался какой-то консультант, э видимо, который только что пришел. Он первый день на работе. Не знаю, что такое футбол. Ла-ла-ла-ла. Хотя бы сделали эту плоскость мягкой, она твердая, бляха. Я ее оббивал молотком, чтобы она мягкая стала. Вот сейчас, вот если вот так вот надавить, она мягкая. Так она жесткая. Это мир, кошка. Но, а у меня есть еще. Для вас много проектов для бутс. У меня для вас еще есть один сюрприз. У меня есть модель от марки Adidas. Тоже его выложу. Все, короче, выйдет по красоте, все круто. И у меня есть еще один эксперимент тоже по поводу бутс. Короче, всех люблю, всех обнял и всем пока, ребята.